Несомненно, более того, я э, пропирил свою собственную мать, я пропирил собственную жену в, э, в моей клинике, знаете, у нас большая клиника, кафедра большинство заведующих отделений, тоже мною прооперировано различными технологиями, не все технологии Смайл, некоторые уже прооперированы 15 лет тому назад, тогда еще вообще было только ФРК, потом появился ЛАЗИК. Я верую в активную хирургию, я думаю, что в успешных руках и в понятии как говорится, того, что ты делаешь, это очень хорошая вещь, которая улучшает качество жизни. Я не считаю, что на сегодняшний день Люди должны мучиться и носить там страшные очки или мучить свои глаза контактными линзами, когда у нас есть хирургия, которая, еще раз повторяю, в хороших руках имеет вероятность осложнения ниже 0,1%. То есть значительно меньше, чем вероятность того, что вы можете повредить свои глаза, нося контактные линзы. Я думаю, об этом многие не знают.